Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн. это канал Axelis Games. Мы продолжаем с вами играть Resident Evil 4 ремейк. У нас продолжение. Начало, начало, начало, начало, начало. Начало, начало пятой главы. Пятой главы Леон нашел Эшли, и за нами идет стая святая инквизиция, которая хочет нас сжечь. Я специально поставил паузу, чтобы мы не пропустили ни одного эпичного момента. И мы с них и продолжим. Что же нам делать? снять трусы, О, блядь, и бегать. Так что придется поверить о тебе. И делать все, как я скажу. Я верну тебя домой. Ладно. Ладно, Леон. Они уже здесь. Может, пора уходить? Помню, я когда с утра в общаде пьяный просыпался, с таким же голосом пытался найти минералку. Абриса. Абриса. О, наконец-то взаимодействие вдвоем началось. А я? Неужели они не услышали? Сейчас мы с тобой что-нибудь найдем. Сейчас мы с тобой, зайка, что-нибудь найдем. Так, церковь, церковь, церковь, окно. Прикрепляемые мины. Так, ну это, скорее всего, к арбалету будет идти. и пи -пи, пи пи Почему убил крысу, спрашивается. Ну, во-первых, грызуны это вредители. Во-вторых, возможно, это будет какой-то кусочек задания. Ну нет. Да я тебя словлю, ебаный Давай, сыр! славлю. Ты какое? Уй, ты какое. Достань на этот бордюрчик и все. Эй, не бойся. Давай быстрее показали, а никто не зашел. Вообще, после такой высоты можно и связки порвать. Спасибо. Пожалуйста, Зайка. Так, где Ханигин? Гнездо. Орленок у меня. Поняла. Она Да. Да, только 36. она медленно и не хочет спускаться. Устал я посылаю за вами вертолет. Отправила координаты места эвакуации. Доберись туда и любой ценой защищай Орленка. Понял. Живи. Погода а. портится. Нам же... А, нет. Иди с их точки эвакуации. О, -о, -о, о Ну, погнали. Здесь очень опасно. Да ничего страшного, мы ее защитим Бля, вот это мы сейчас все либидо поднимаем Просто максимально Режим передвижения Эшли Используйте контроль для переключения между режимами передвижения Эшли В режиме рядом Эшли будет идти прямо за Леоном Это удобно, если хотите пробежать мимо врагов Так, все тихо Что, ага, блять? Вот что, ага? Вот что, ага? Она будет стоять там на месте? Так, за мной. О, блять, вентилятор свой включил. О, получил достижение под защитой. ой ой ой ой ой ой ой ой, -ой. Яичко кушай ой ой ой ой ой ой Сука, не трогай женщину! Блять, я не успел. Ва-ва-ва. Ва-ва-ва. Да вы охуели или что? Троица из дюков, блядь. Сука, сюда. Не трогай женщину. Тихо. Что ты там, блядь, присматриваешься, блядь. Куда ты там присматриваешься, растения? А ты что, блядь? Сюда. Вот это они, конечно, нихуя себе оборозевшие. Давай-ка мы, зайка, сохранимся. Так, это мы все видели. У нас есть маленький ключик? Да, у нас есть маленький ключик. И он очень даже как сюда подходит. Желтый алмаз, пригодится. Да ты охуел в сейф-зону заходить, дедуля? Блин. Да не блин, а ладка. В сейф-зону можно только мне и моей женщине. Ну, блядь, нихера себе. Хорошее начало игры. Ты цела? Да. А я нет. А, патронов мало. Ну, Но погнали с нам побегаем красная девятка пошли она за мной она за мной так дальше нам куда смотри они забрал он там сокровище Ладно. сейчас идем по прямой зайдем к торговцу сохранимся пошли я думаю это не все где следующие умалишенные? Как-то лучше. Как-то лучше кусок говна. Я надеюсь, он сгорел. А, нет. Хорошо, нет red Nine офигенно работает Вперед Так, торговец уже рядом И чекпоинт уже рядом Новые бочки появились Хорошо, обычно там, где торговец, никто к нам не лезет Ближе. Так, теперь она будет усидеться рядом со мной Тебе понравятся мои. Привет. Э -э, продаже продаже есть очень редкие вещи. Так, чушек. ключ с символами не продам. Вот это продам. Нам Светильник с бабочками не продам. Рванина, разница лишь цене, мы наш продаем. Славная сделка. Обменять. <свят> У меня есть 7 штучек. Ну, я бы, наверное, на... Мы любим разные травы Наверное бы кейс Они себе взял и, лечат, и Они могут забирать Так, ремонтируем раз Наверное дробовик Цветовая граната схема Улучшение кейса Хороший размер Но главное ведь что внутри, да? М -м. Ракетница Разная В разном лежит ракетница Тебе важнее деньги или жизнь? Жизнь, Выбор конечно просто, Подожди Я сейчас могу ага. неплохо денег взять нюх, Три... Три камушка в нее поставлю Она будет дохер стоить Так, ну и давай дробовик, Наверное О, друг, что мы Держи Все, как ты хотел я так, э, Теперь кейс увеличился, это хорошо. У нас есть один спрей. Дальше маска. Ну, давай красный. Синий. И желтый поставим. Чтобы у нас было вообще три самоцвета. 5000 плюс. А, подожди. Давай вместо. Смотри, синий самый дешевый. Да? А, не, в любом случае надо все продавать. Ага. Смотри, три разных самоцвета. Это 1x3. Подожди, а если я поставлю вот сюда синий? 24 700 А если я поставлю сюда желтый, то 2640. Ну давай, 26400 сделаем. Привет. Так, продаем. Так, маску Спасибо. продали. Теперь можно еще что-нибудь улучшить. Хорошее пам, пам, пам, пам, пам, пам, пам. Давай ТМП то. возьмем. С этой ты путь в У нас и ложа есть тактическая для ТМП. Так, улучшить. Каратель у нас на максималку улучшен. Твое оружие в надежных. попробуй КР, э, приходи в любое время. Теперь можно сохраниться, э, зайти в хранилище, взять ложу для ТМП и сохранить игру. Теперь быстрый доступ. Самое главное, что может быть. первое — альт, навести порядок. Навести порядок. И ТМП, быстрый доступ. Нет, не в хранилище. Быстрый доступ. А, все, она будет на тройке. Замечательно. В любом случае, пригодится. Расправился с бешеной собакой, которая бегает по деревне. Ее легко заметить, она отличается от обычных собак. Шинель 8 процесс 0.1. По деревне бегает бешеная собака. Нет, нет, нет время, надо отдыхать. У нас нет времени, милая, отдыхать. Совершенно нет времени. Так, мы можем сюда запрыгнуть. Кстати, и мы это сделаем. И нам нужно будет пройти вот так, через этот проход. Э, для того, чтобы что? В особняке деревенского староста. Вот так, погнали в особняк деревенского староста. Про погоду ханиган не врала. Ну, я хочу посмотреть, как... Ой-ой-ой-ой-ой, Леон, ты что? Это что ты пошутил? Ой, сам ты, блядь, кохедло компренда. О, папа-папа! Да, блядь, выпусти. Ага. Тихонько, тихонько, тихонько. Опять деревенские замесы пошли. А а ага. С ней все хорошо? Так, я слышу, где они там колдуют О, корова живая Пипец у них тут весело Кстати, шашлык их уже сгорел Смотри, мы можем сюда забраться вместе И она мне Иди. может открыть дверь ага. Давай, если... Давай, давай, давай, давай давай. Без тебя я не все золото соберу Ты открыть оттуда проход. Но, кстати, пока никто не идет Я слышу их, но никто, но никто не идет Крыло? отлично спасибо так писета это хорошо о какая прелесть еще что-нибудь так я там писета стал пойдем в дом деревенского староста прогуляемся тем более мы в любом случае рядом находимся Прям максимально рядом. Ну, почти максимально рядом. И мы можем там наверх забраться и что-то посмотреть. Потому что мы к этому месту уже не вернемся в будущем. Ой, что это фризануло такое? Я так хочу домой. Представляю, я тоже хочу домой. Но я спасаю тебя. Все мы хотим домой. Дом деревенского староста Пошли наверх Так, нет-нет-нет, нам наверх Неплохой дом у деревенского староста, да? Специально, вот, чтобы, блядь, просто людям показать, какие они ничтожества Так, ключи мы помним ну, теперь можно и сюда Открывай Должна выпасть лестница и мы можем Сэшли подсесть на нее Идем. Подсесть, блядь, ага. как на наркотике Что-то мне это напоминает Помню как-то раз, когда мы были детьми мы нарывались на сторожа в садике. Это было экстремально. Мы ловили адреналин. Ух ты, нихуя. Желтая трава. Все радостно закричали услышав шум блудки со стороны озера. Этим чудесным маслом ловить рыбу будет как никогда просто. Металлургический завод возвели всего год назад. И он уже стал неотъемлемой частью нашей деревни. Наши косые ножи сияют ярче прежнего. Две рыбины, которые нам достали, сидят почти Все что им дают и хорошо размножаются. Рыбопитомник на болоте тоже добился больших успехов. Днем я учу детей грамоте и счету, а по вечерам прихожу на ужин какой-нибудь семье, чтобы послушать, как они справляются с тяготами жизни и узнать свежие слухи под крыжей построенного нами дома. С тех пор, как мне удалось открыть нашу деревню для внешнего мира, мы живем в благоденствии, а люди стали счастливее, порой они даже улыбаются. Странная группа людей в черных одеждах пришла в деревню из замка и подняла за флаг с эмблемой, похожей на паука. Редан, блять, или что? Прочитав проповедь о спасении и все прощения, каждому из нас сделали инъекцию вещества, которое, по их словам, значит, нас в безумии. Можно ли им доверять? Конечно, нельзя. Как вы вообще могли, блядь, на это согласиться? А это, видимо, пастор был. Портрет отца. Присмотри за деревней мое отсутствие. Пусть на сделанных тобой фотографиях всегда будут улыбающиеся лица. Так, я слышал где-то человечка. Чего? Эшли, отойди-ка. Пожалуйста. Так, патроны для дробовика есть. Еще фотография. Но это вот шахта уже металлургическая. Долгожданный металлургический завод. 92-й год. Хорошо. Здесь есть что-то еще. По-моему, с этой стороны. Правильно? Деревенская хроника. Сегодня старейшина доверил мне вести дела в деревне, он сказал, что я постепенно освою свои новые обязанности, начну с того, что буду вести хронику нашей деревни. Есть много слов, которые я пока не могу написать, но старейшина поддержит меня, и я буду стараться. В доме озера живет маленький мальчик со своим дедом, матушка его, кажется, отправилась на небеса сразу после его рождения. Дед не самый разговорчивый, зато паянек очень смышленный и бойкий. Он сегодня снова рассказал нам сказку про рыцаря, который ездил в гохом на осле. Дед-то сильно заболел, ему с каждым днем становилось все хуже мальчик из него очень сильно переживает а если жителей а среди жителей пошла молва о безумии напоследок старик отвел меня в сторону и сказал если что-то случится ты знаешь что нужно делать я только кивнул в ответ это была жуткая ночь все стояли и смотрели как горит дом мальчик тоже смотрел не говоря ни слова он не шелохнулся даже когда взошло солнце на следующий день он исчез интересно кто был этим мальчиком старинная фотокамера а вот, видимо, и дедушка с этим мальчиком. Семья Наварро. Так, мы теперь можем спускаться вниз. Я уже слышал, как собака гавкает. Пошли. Так, э, дробовик заряжаем. Мы собрали очень много интересного лута. Я предлагаю сохранить игру. Но получается людей-то по факту постигла. Очень довольно таки грустная история. Постой, Я стою. А-а-а, собакич. А куда он убежал? А куда собака убежала? А, он убежал в деревню. Я понял, скрипты сработали как надо. Теперь нам нужно побегать за собакой. Нет, дверь открываю, она на меня выпрыгивает просто. Ох ты, ебаный сыр. Ебаный брод. Конька, вертлявый какой. Ага, отсоси. Блять. Тихо, тихо, тихо, это было опасно. Успел? Какой-то аквамарин я получил или аквамарис? Что-то такое. Так, создание патронов. Дробовик. И все. Блять, я сделал 6 патронов для дробовика. Каприса, каприса, компрентов Молча, на Почему у вас так много здесь? В доме еще кто-то есть нет здесь в доме никого не есть есть есть но я не буду его трогать все если пошли время идет нам нужно двигаться к площадке Ага. значит мы можем только через дом проникнуть туда печально печально что только через дом Бэм, дедуля, добрейший вечер. Ничего нету больше в доме? Так, в доме больше ничего. Значит, нам сюда. И сюда. Так, подожди. Что-нибудь новое появилось? Нет, потому что здесь постоянно что меняется. И лучше проверять каждый уголочек. Блять, как же тяжело попадать с Реднайна. У него такой разброс огромный. Бля, идет свои балейболы, блядь, крутит, кручу, верчу, запутать хочу, блядь. Спасибо, мой дорогой друг. Патроны-то заканчиваются. Там еще кто-то остался, но я на него забью болт. Можно, пожалуйста, спасибо. Так, мы приближаемся. Сейчас будет еще одно место сохранения вместе. У меня были патроны для пистолета. Сама ты, Так, сохраняемся. О, да Это какое-то просто безумие. Это, эта серия, вот, что я и хотел сказать, она вообще не похожа на предыдущие. Это просто максимально много экшена. Есть один. Как-то это было быстро. Нет, блядь, свиноголовый! упадешь ты нет? Ну не свина, корова головы. Смотри, деда вообще похую. Вы видели? Он просто стоит, смотрит. Пошел ты коты нахер. Я попаду нет? Я попаду нет? Ну, давай, сейчас из него вырастет какая-то плямбула. Нет, не вырастет. Так, один находится внутри здания. Нам не обязательно их всех зачищать, но мы можем забрать сокровища. Отъебись от меня, пожалуйста. Одно сокровище здесь. Рубин. И одно здесь. Нет, не здесь, а с другой стороны. Там был алтарь. Алтарь, алтарь, алтарь. Вот этот. что там старая курительная трубка хорошо замечательно оно пригодится но опять же минус в том что нам нужны лекарства смотри-ка свет торговца почему здесь свет торговца кстати через мост уже точка эвакуации но здесь же не может быть без приколов ага. Твою мать А вот и Луис Сера подъехал Ты сеньорита? У сеньорит есть имя, Эшли. А ты кто? Я Луис. Энкантадо. Класс. Все представились. А теперь... Кто ты такой? И что ты здесь делаешь? Хорошие вопросы, но к несчастью... Эшли, прячься. Блять, ну только отбиваться нам так. не хватало. Эй, помоги! Эшли, живой! сюда! Откуда он знал про этот проход? Ну ладно. О, у него тоже Red Nine, как у меня. О, получить толпа, патроны. У Смотри, у него есть патроны. Какую растяжку? Так, еще патроны и там где-то материалы лежали. Вот здесь. Что это? Ручная граната. сумки, а Не, вы залазьте по одному, блять да компрендо Сука, пусти меня Спасибо Кто такое, блять Взорвалась голова Есть Еще одну закрыли Тихо. Круто, да? Круто. да что тут крутого? Я давай, давай. Блядь, там такая орава. Подождите. Лови подарочек вот это было хорошо что на втором этаже проверить весь второй этаж надо я-то отстреляюсь от них как-нибудь там кто-то спит блять а мы его потревожили подожди подожди дед ты куда блять залез нахуй Было хорошо. Что с лицом? Больше ты не такой улыбаешься. Поешь шрапнель, блять. А? Патроны. Деревянные доски, ебаный враг. Спасибо за деревянные доски. Патроны! Ебаный вертолет. А как тебе такое? Как тебе такое? Все, поставили теперь бежим Блядь, дед какого хера ты вот это я успел уклониться дедуля осталось только придумать куда убежать Сука! Старушечка, блять. Откуда меня бьют? Бля, мне пизда. У меня нет ни здоровья, ничего. О, у меня много травы. Подожди, подожди, подожди. У меня очень много травы. Будет вспышка. Дороги. Вот это мы сейчас всех растоптали. ебаная бабулька да ну нахуй пиздец и как он предлагает от этого отбиваться Блять, я только что получил Я не знаю, что нам делать с этой бедой Кого? Соберись Меня убили Пиздец, Вы издеваетесь нахуй Как тут сражаться вообще Да ладно, сначала Кахедло Ах, как же протерлась Мое прогнившее Кахедло Блять, с самого начала Я ебал Так, ладно, сцену можно пропустить. Кахедло, кахедло! Да я понимаю, блядь. Я а, ты про такую растяжку? Успешно, я думал, он про другую растяжку. Ну, залазь, ебать, по очереди И вот так его вот туда, красноглазого, блять Так Залазь, едуля Ага Не ожидал, блять И вот так Туда его Сейчас, будем аккуратно просто отбиваться а Как тебе такое? Как тебе такое, сука? А ты что, то здесь забыла? Кохедло, кохедло! В жопу отстреледло Блядь, нож сломался Ты, блядь, этим матом не ругайся но дети смотрят Ты уверен? Кохедло, кохедло! Заебись, доски. Так, они могут теперь проникнуть только через одно окошко. На да, нахуй. Так, на улицу к ним я выбраться не могу. Ой-ой-ой! Так, это было хорошо. как кохедло! Я знаю, что я смогу. Мне нужно, чтобы еще одна досточка выпала, блять, чтоб я окно заколотил. Даже не залазьте сюда. Заклачиваю. Так, так, он мне патрончики подкидывает. Ах ты сука, дедуля! Так, теперь наверх. Просто теперь никто снизу к нам не залезет. Сука, дедушка! Ах, ты ебучий дед! Куда они свалились тут? Ой, случайно. случайно, да? Да сейчас меня бабка обижает, блядь. Там, блядь, магию свою не колдуй Бабуля, ты чё нахуй? Совсем, блядь, обалдела Здесь выхода нету? Блядь, я не успел, конечно же, блядь Сука А, она меня убила да твою, нет, блять! Блять, я смог с четвертого раза. С четвертого раза я смог это пройти. Не знаю просто как, блять. Хорошо, мне кажется, ему понравилось это. О, блять. Какой лютейший пиздец. Кашля. Все, у него кашляет кровью. В ней, же, в ней же инфекция. Ну, не инфекция, а мутантик этот маленький. Скажи, ты до этого уже кашляла кровью? Может, объяснишь? Такой кашель вызывает нечто под названием плага. Короче, вы видели тех людей, да? Вот внутри тебя такая же штука. Именно из-за нее они стали такими. Да внутри нас Эти тоже. Симптомы, которые у тебя проявились, лишь только начало. Я не хочу стать такой. Но все не так страшно. Пока что этого паразита, плагу, еще возможно удалить хирургическим путем. Нужны кое-какие знания. Видите? и оборудование. Так ты тоже. Не бойтесь. У Лоиса есть план. У Савы есть план. Но без доверия никак. Ну да, блядь. Согласен, проще руками пожать. Класс, значит, решено. И почему вопросы подождут? У нас мало времени. Почему ты решил помочь? Мне от этого легче скажем так ладно до связи так но ну он с нами на рации правильно о конец главы ну что если вам понравилось мои дорогие подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки рассказьте друзьям и делись впечатлениями в комментариях я вам всем желаю крепчайшего здоровья хорошего времени суток и вас всех благодарю за просмотр до скорых встреч мои дорогие и всем пока